Здравствуйте, дорогие друзья! Рада снова приветствовать вас на нашем канале. Если вы до сих пор перед каждым праздником ломаете голову, что подарить маме, жене, теще, девушке, бабушке, подруге у нас есть комплексное решение этой проблемы. Коллекция подарков на год вперед. Например, приближается день рождения. Вы дарите обложку для паспорта, а что очень символично. На носу 8 марта вы дарите чудесный кошелечек. На Новый год здорово подарить вместительный кошелек на полную купюру, тем самым пожелать еще большего финансового благополучия в наступающем году. Вот такую практичную ключницу можно подарить на новоселье. а Обложку для автодокументов в день покупки автомобиля. В ассортименте нашего магазина есть множество полезных мелочей, так что поможем подобрать аксессуар для каждого праздника. Вы расслаблены, а у человека, принимающего подарки в конце года, собирается целая коллекция шикарных, качественных аксессуаров. Смотрите нас, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, а мы пошли снимать для вас новый ролик. До скорых встреч!